Короче, мужики, это не тот случай, когда мы будем составлять топ оружия с их распределением по местам. Я постараюсь вам продемонстрировать все факты, которые побудили меня на такой выбор в конце киноролика. Но обо всем по порядку. Так что здорово, мужские мужчины! Кто за мной следит, помнит киношку про топ-5 штурмовых винтовок прошлого сезона. Можете, кстати, освежить в памяти по подсказочке сверху. В общем, будем действовать вот каким образом. Я немножко поговорю про неплохие образцы, которые хорошо себя показывают в рейтинге, а в финале скажу главную пушку этого второго первого сезона. Я речь буду вести сугубо про штурмовые винтовки с пистолет-пулеметами, разберемся чуть позже. А еще, мужики, сборки на пушке можете глянуть в фильме, который в конце вам покажу. И еще кое-что. Прямо сейчас попробую угадать, какой штурмовой винтовке посвящен этот выпуск. Напиши в комментариях свое мнение и давай не будем медлить, а быстренько пробежимся по играбельным волынам. Естественно, нельзя представить рейтинг без кара. Даже по После его небольшого ухудшения он до сих пор раздает люля всем желающим. Конечно вот эти темы с донатными скинами, в которых коллиматор это вообще отдельная песня, мне конечно чутка повезло и я выбил из ящика данное одеяние, но даже без него у хорошая мушка, да и в стандартном обличье он выглядит адекватно. Это конечно не главное, главное то что он уже какой сезон остается самым стабильным оружием в игре, только изредка терпящим небольшие такие фиксы. Поэтому, если вдруг кого-то не устроит мой выбор в финале, то данный приятель к вашим услугам. Дальше я взял нашего старого добрув друга под названием ASM 10 которому популярность пришла относительно недавно. Но зато резкий взлет и народная любовь принесла этому гану не кислые фиксы. Сейчас же я также наблюдаю людей в рейтинге с ASM 10 эта пушка не так стабильна в плане изменений как тот же SCAR и сейчас на выходе asm ка не в самой лучшей форме, но все же результаты показывают неплохие. Рекомендую ее брать всем игрокам, которые играют от дефа. Едем дальше. Я не мог не вспомнить про моего фаворита прошлого сезона, а именно про МК-2 Миротворец. Про пушку с эксклюзивными модулями даже не знаю, почему у нее они не эксклюзивные. Короче, у нас не так много времени прошло, и движуха с мификлом на миротворец еще не утихла. Не зря ведь нам мифические карточки магазин добавили. Поэтому ответственно заявляю, что МК-2 по-прежнему хорош. Он мне нравится тем, что с его скорострельностью можно смело атаковать противников. К тому же, эта штурмовка подвижная и мощная. Поэтому, когда я хочу немножко расслабиться и поделать подкаты, я выбираю ее, ну, иногда и КН-44, просто потому что... просто Двигаемся дальше. Новая, дерзкая штурмовка, именуемая Клерон, ну или ФАМАС. Кому как удобнее. Еще больше уходит в стезю мега агрессивной и подвижной игры. Данная пушка определенно не для всех, ведь ФАМАС в таком виде, в каком он есть, сейчас у нас требует к себе должного обращения и контроля. Кстати, видел на него легендарный скин, в котором, естественно, удобную мушку сделали, нежели в скинце стандартным или же с боевого пропуска, на гейминг это, конечно, не сильно влияет, но некое удобство все-таки на лицо. С Фамасом я не играю, хотя он очень бодрый, я почему-то застопорился на миротворце. Это был краткий ликбез по пушечкам, на которые следует обратить внимание. Если вдруг я какие-то не назвал штурмовки, это не значит, что они плохие. В общем, на самом деле можно с каждой пушкой хорошо играть, просто мне показалось, что вот на этих экземплярах это можно делать профитнее всего. А мы с вами подбираемся к главному виновнику нашего сегодняшнего выпуска. Кстати, пока про него не рассказал, поведаю вам о Микосе, который мутит приколдеса балдежный интерактив у себя на канале. Короче, в чем суть, брата-брат? -брат? Микос рандомайзом выбирает подписчиков и апгрейдит им аккаунты на cp И скупает все приколюхи, которые только пожелает победитель. Скоро, кстати, будет контент на 10 тысяч CP. И я уверен, уже, что фартанет именно тебе. Поэтому делай летсгу по ссылочке в описании. И мать его, мы приблизились к нашему виновнику данного фильма. Эта пушка просто сдувает вражину, из-за чего мне кажется, что все как будто на лоухе побегают. Абсолютное доминирование среди штурмовых винтовок. Ну, естественно, на мой взгляд. Отличный урон. Отличная дистанция. Эта пушка вызовет агрессию у ваших противников, ведь это агрессор. Просто жемчужина этого сезона. драж на максималках. Не зря его апнули и подкинули дополнительных патриков стандартный боезапас. Не буду навязывать вам свою сборку, но все-таки ее продемонстрирую кому интересно. Агрессора в моем прошлом топе занял четвертое место, потому что все-таки 20 патриков для активного файтинга маловато. Зато сейчас он просто хорош и очень силен. Скорость полета пули может быть не самая быстрая, но зато дамаг просто сказка. С 25 патриками можно устраивать такую дикую играть в рейтинге, что просто наукомец. No я, конечно, больше любитель снайпушек, но чисто пощелить можно взять эту пушку. Мужик, обязательно черкани свое мнение насчет агрессора, играешь с ним или нет в рейтинге, и как думаешь, когда его пофиксят? Ведь сейчас он очень сильно выделяется среди пушечек, которые я упомянул выше. Ты пока пиши, а я поставлю тебе рандомный комментарий. И топовый. Не забудь зажать кулакич под фильмом, а я пока сдую с прошлых пластин пыли поставлю почти забытый трекич, так что потерпей отец, сейчас насморк пройдет и новые шлягеры оформим, так что давай, погнали. И про тикток не забывай, все, поехали. Расскажи, как ты там Сколько рейтинга ты поднял И пукачел, пусть твой не тревожит бой Боевиков ты познал мощь О, брата, брата, гнянского, смотри, Что всегда и всем давать без... Что собрать и как пройти, и тащить Брата, брата, гнянского, смотри. Путешествие отправлюсь В Инстаграм буду фотки заливать Я вернусь и тогда Оооо брата, брата, гнянского смотри Всегда и всем давать Что собрать и как врыть это тащить Брата, брат огнянского света